Перед вами серия садово-парковых светильников «Барселона». Она представлена тремя моделями – настенным светильником, на цепочке и столбиком высотой 1 метр. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, плафона стекла. Степень защиты от попадания пыли и влаги IP44. Внутри установлен патрон Е27. Светильники в стиле лофт подойдут как для ландшафтно-архитектурного дизайна, так и для дизайна интерьера. Данная серия доступна также в черном матовом корпусе. Подробности уточняйте у менеджеров компании Ferron. Мы всегда рады вашим заказам.